Привет, это English Show, и с вами я, Антон. Сегодня у нас другой фон, потому что это прямое включение из самой что ни на есть настоящей Европы. А вы когда-нибудь задумывались, что будет, если не есть 30 дней? А вот Джимми Дональдсон, которого вы все, наверное, знаете как мистера Биста, да, мистера Зверя, серьезно заинтересовался этим вопросом и решил провести такой эксперимент. Я не буду есть никакую еду следующие 30 дней. А чтобы ему было легче сдержать это обещание, он обратился к своему другу, Крису. И Если я по какой-то причине съем еду в ближайшие 30 дней, Крис, ты должен будешь побрить мне голову. No way, не может быть. Yes. да, отвечает Джимми. Давайте переведем, что на самом деле Крис подумал о Джимми и о том, что будет с этой затеей в конце концов. There's no way he's going to 30 days. We're shaving his head. There's no way he's going to 30 days. We're shaving his head. Он ни за что не выдержит 30 дней. Мы побреем ему голову. Устойчивую фразу no way. Говорят, или когда сомневаются, что что-то возможно, тогда она переводится как не может быть. No way, no way, no way, no way. No way, no way, Не может быть, не может быть, не может быть. Или когда уверены, что что-либо не случится, тогда фраза переводится как ни за что или ни в коем случае, вряд ли, никак еще может быть. No, look, there is no way that is true. Нет, послушай, это никак не может быть правдой И постарайтесь не спутать фразу цельную no way с отдельными словами No, нет и way, путь К примеру К сожалению, отсюда нет выхода Ну или дословно, отсюда нет дороги Они к сожалению, невозможно отсюда Хотя, в принципе, тот же смысл остается, да And you know there is no polite way to ask you this, but uh знаes, это невежливый вопрос, но uh, этому челу надо быть пилотом. Uh, do your passengers кстати, Джимми ведь один из самых популярных блогеров англоязычного ютуба, да и вообще в целом в мире. Так что он подробно записал и выложил свой эксперимент на YouTube вот с uh, тем, чтобы не есть 30 дней. Давайте посмотрим, что из этого вышло и, разумеется, подчеркнем что-нибудь полезного для вашего английского. В Первый день отказа от еды, Джеймс избавляется от всего съестного в доме. Days, well days, well и так как я не ем ближайшие 30 дней, почему бы мне не избавиться от всей еды в своем доме? Ну, действительно. Почему бы и нет? Or are you Or are you? Or are you Или ты ешь? <laughs> нет, не ем. Or are you? Или ешь? I'm not Я не ем. Джимми ложится спать без перекуса и делится своими странными ощущениями с подписчиками. На следующее утро он снова пропускает завтрак и отправляется на съемки. Кстати, в начале почти каждого дня он будет приходить на студию, чтобы зафиксировать свой вес. Давайте я здесь сразу еще раз оговорюсь. Ребята, не повторяйте этот эксперимент, пожалуйста. Это очень плохая идея не есть 30 дней. Да даже пару дней не есть, это ужасная идея. Никогда так не делайте. Просто на всякий случай. Даже если хотите на YouTube это снять. Я вот как блогер вам говорю, не получится. Оно, оно так не залетит, как у мистера Биста. К тому же здоровье ребят, не стоит. Продолжаем. Честно говоря, я вешу практически так же. Yeah, like I said. Ну да, как я и говорил. Первые сутки вес без изменений, все те же 219 LBS, то есть 219 фунтов. Один фунт это примерно полкило, точнее 45-46 сотов. то есть получается вес джимми чуть больше 99 килограммов интересно сколько он скинет с такого веса конечно за 30 дней сейчас узнаем джимми отправляется снимать очередной сюжет и вот к концу дня уже появляются первые симптомы того что он не ел целые сутки on a completely empty stomach is much harder than it sounds By the end of it, I was By the end of it, I was drained. Снимать на совершенно пустой желудок намного сложнее, чем кажется. В конце дня я был вымотан. Это было и, честно говоря, мне нужно идти Я устал. Это было и, честно говоря, мне нужно идти I'm tired now. Это около 4-5 часов съемок, и, честно говоря, чувак, мне надо пойти в кровать. Я уже устал. I was drained, говорит Джимми. Вообще слово drained ⁇ это означает высушить. Drained beans ⁇ это сухие бобы. И, видимо, какой-то англичанин много лет назад почувствовал себя вот как такой сухой боб и решил, что это станет устойчивым выражением. Поэтому to feel drained ⁇ это значит быть вымотанным, выдохшимся и без сил. I feel I feel completely drained. Я чувствую себя совершенно истощенный Друзья Джимми пытаются соблазнить его фастфудом, но блогер держится и отправляется спать, так ничего и не съев. Это конец второго дня, не буду врать, на самом деле я очень голоден. И да, увидимся завтра. На следующий день Джимми удивляется, что так бодро себя чувствует и идет на контрольное взвешивание иронии судьбы, ему в этот день приходится сниматься далеко и батончиков своего бренда Мистер Бист. <laughs> это я улыбаюсь сквозь боль. Ой, вся моя жизнь, ребят, вся моя жизнь. Однако и это еще не предел в его мучений. По сценарию он должен откусить кусок батончика и сказать, как же ему вкусно. Вам нужно, чтобы я откусил кусочек? Yes. Да, однако Джимми не поддается и только делает вид, что откусывает шоколадный батончик. Fake biting chocolate. Fake biting chocolate. Симулирую укус шоколада Этим утром я такой, ну да, я не голоден Это не так уж и сложно Now I'm like, Bro, I need to eat food. А сейчас я такой, бро, мне нужно поесть И как будто Джимми за этот день еще недостаточно настрадался Он получает подарок от своих друзей Мы только что арендовали грузовик с мороженым We shave Jimmy's head. We shave Jimmy's head. Потому что мы хотим побрить Джимми голову. Как можно заметить, Крис использует много сленговых выражений. Например, вместо because он говорит cause. То же самое, только писать так я вам не рекомендую, а вот на словах вполне нормально. Cause you're still here. Cause you're still here. Потому что ты все еще здесь. Вообще слово cause отдельно от because это причина. Есть и другие сленговые выражения. first? What do you wanna do? Wanna – это want to, то есть хотеть. А сможете ли вы заметить еще одно, кстати, сокращение, которое очень часто встречается в этом видео? Напишите в комментариях. Сокращение и что оно значит? А мы пролайкаем. Тем временем друзья Джимми приехали к нему домой и закидали его дом мороженым. Они в прямом смысле кидаются мороженым мне в окно. Я посмотрел туда полной надежды только что. Однако ребятам не удается соблазнить Джимми, они уходят ни с чем. Окей, okay, get out of here. Come on, all you guys go. Okay, of here. Come on, all of you guys go. Все, выметайтесь отсюда. Давайте, все вперед! Вот примерно в таком режиме и продолжал Джимми жить во время своей голодовки. Иногда он чувствовал себя весьма неплохо. Сегодня шестой день, и по какой-то непонятной причине я чувствую себя очень хорошо. Но периоды недомогания и слабости случались все чаще и чаще. Сейчас утро, и я проснулся с головной болью. После того, как я говорил довольно громко в течение долгого времени, я очень устал. Так что я собираюсь дремнуть, наверное И день становился только хуже Меня так тошнило, что я не мог сниматься больше 20 минут подряд Мне нужно было присесть и отдохнуть О, я буду о боже, меня сейчас вырвет. I was nauseous, говорит Джимми. Uh, to be nauseous или to feel nauseous это испытывать, чувствовать тошноту. I feel nauseous, Melman. You always feel nauseous. I feel nauseous. Меня тошнит, Melman. You always feel nauseous, Melman. Тебя всегда тошнит. I threw up, значит, меня вырвало. Где throw — это бросать, up — это вверх. Думаю, логика понятна, объяснять не нужно. Но я и весь канал English Show предлагают вам заняться более интересным челленджем, пообещать себе следующие 30 дней, к примеру, заниматься английским языком. Результат точно не заставит себя ждать. И, возможно, вы даже круче мистера биста и продержитесь больше, чем 14 дней. А помочь в этом вам могут наши выпуски и опытные преподаватели. Я вот сам, как ведущий English Show, рекомендую вам от себя обратиться именно к ребятам. В описании всегда есть ссылки, где можно записаться на бесплатный, бесплатный пробный урок, посмотреть, как вам. А я постараюсь для вас еще снимать интересный контент. Ладно, я ограничусь моей водой. Кто оставил их здесь? Я их так сильно хочу. Бро, being, so being around these candies is making me so hungry. Бро, то, что я рядом с этими конфетами, делает меня таким голодным. Почему мы должны снимать это во время моего поста? Да, fast это пост <laughs> Ну, только не в соцсетях, а другой пост. Когда не ешь мясо и ждешь куличики. Типа того. Но он не поддавался и снимал свой эксперимент. Так продолжалось до 14 дня, когда Джимми предстояло сниматься с шефом Гордоном Рамзи. Суть программы была в том, что Гордон должен был приготовить блюдо вместе с гостями. We're heading to Vegas to film a мы направляемся в Вегас, чтобы снять короткий ролик с Гордоном Рамзи. Джимми думал, что он будет готовить с Гордоном, однако у шефа были свои планы. Он сообщил мне, что хочет со мной приготовить что-нибудь для своего канала. То есть сам Гордон Рамзи захотел приготовить еду для Джимми, а тому пришлось сказать, что он ее не может съесть. I'm gonna try not to eat what he makes. I'm gonna try not to eat what he makes. Я постараюсь не есть то, что он готовит sandwich, sandwich, Я собираюсь сделать для тебя сэндвич, а ты мне хочешь сказать, что не будешь его есть? Гордон явно был не в восторге и решил уговорить Джимми съесть хотя бы один кусочек At least take a bite, you'll be, be the first person in my entire career that I've cooked something from start to finish never eaten, please At least take a bite please «Хотя бы откуси. Ты был бы первым человеком за мою карьеру, для которого я что-либо приготовил от начала до конца, и это даже не съели. Пожалуйста». Джимми не смог устоять против уговора самого Гордона Рамзи и нарушил данное себе обещание. Я представляю, как Джимми за один до этого уже задолбался снимать этот челлендж, просто не мог без еды, думать. надо завершить, чтобы я как бы проиграл, но было очень красиво. Звонит Гордон, он такой, Алло, это Гордон Рамзи, вы должны спасти мне жизнь, надо приготовить бутерброд. Ну, в общем, Крис был несказанно рад и сразу же побежал брить голову Джимми. I love you, Gordon, thank you. I love you, Gordon, thank you. Я люблю тебя, Гордон. Спасибо. Итак, отказ Джимми от еды продолжался не 30 дней, а всего 14, что тоже очень впечатляет. А как вы думаете, 30 дней без еды это вообще возможно? Пишите в комментариях свои мысли на эту тему и напишите, сколько максимально вы были без еды. Я вот, например, наверное, часов 40, почти двое суток. И я помню, что мне было прям реально плохо. И, кстати, мистера Биста можем разобрать еще раз, потому что парень не так прост. Помимо вот таких вот видео, которые просто привлекают внимание к его каналу, он еще, например, снимает очень много благотворительности. В общем, парень делает хорошие дела как раз таки на средства, привлеченные с помощью вот таких вот экспериментов. А еще, если вы внимательно смотрели этот выпуск, то в описании я оставлю ссылку на тест по нему, который вы можете пройти и вот посмотреть, насколько вы реально усвоили материал. Пишите, какие ролики еще разобрать, кого из блогеров, все сделаем, вообще не проблема. Мне очень нравится эти выпуски снимать. Поэтому с вами был Антон, канал. English Show и до скорых встреч. Пока!